говоря я прогулял школу это был понедельник утро. спокойно проснулся по будильнику <свист> уже мама сказала что уезжает на работу и не будет до вечера хорошо мам все пока Через пять минут все-таки повороле и начал собираться в школу я умылся покушал начал собирать портфель да я закинул все портфель ко мне пришла гениальная идея у меня две контрольных, к которым я не готовился, а еще родители не дома. А это значит, я могу прогулять в школу. Все, решено, я остаюсь дома. Уки услышал звук открывания двери. Я спрятался под компьютерным стол, и вдруг кто-то зашел в квартиру. Потом я услышал это. Блин! <сосы> Папа, может сказать то, что у нас школу отменили? Не, не поверит. Хотя. Я пошел на кухню. Так я не понял, почему мы не в школе? Но у нас сегодня отменили школу. Хм... Что он на меня так смотрит? Хм... Давай-ка я позвоню твоей ученице. Мне хана. Здравствуйте, Людмила Петровна. А сегодня Руслан был в школе? Нет, не был. Сынок, советую тебе бежать, потому что твоя жопа будет гореть. Все, мне Короче говоря, я прогулял в школу.